Всем привет! В этом видео я расскажу, как запустить командную строку Windows 10, 8 или 7, а также ознакомимся с ее основными командами. Стандартным способом запуска командной строки в Windows 7 является ее запуск из меню Пуск. Для этого откройте меню Пуск: Все программы стандартные, командная строка. В случае необходимости ее запуска от имени администратора кликните на ярлыке Командная строка правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора. Windows 8 и 10 Microsoft упростил доступ пользователя к основным командам управления и настройки операционной системы. В них появилось подтекстное меню кнопки «Пуск». Еще его называют меню Windows Plus X. Поэтому для того, чтобы запустить командную строку Windows 8 или 10, кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или нажмите комбинацию клавиш Windows Plus X и выберите «Командная строка» или «Командная строка» «Администратор». Имейте в виду, что в версиях Windows 10 начиная с 17.03 Creators Update в данном меню вместо командной строки уже находится Windows PowerShell и Windows PowerShell администратор. Для того, чтобы вернуть командную строку на привычное стандартное место Windows 10 Creators Update, перейдите в Параметры – Персонализация – Панель задач и отключите пункт «Заменить командную строку оболочка Windows PowerShell» в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск». После отключения данного пункта, командная строка сразу же вернется в привычное место. Нет даже необходимости выходить из учетной записи или перезагружать систему. Описанные далее способы будут актуальны для всех версий Windows. Итак, чтобы запустить командную строку, введите в поле поиска в Windows «Командная строка» и система предложит вам ссылку на приложение «Командная строка». Кстати, поле поиска можно также открыть с помощью комбинации клавиш Windows Plus S. Чтобы запустить командную строку от имени администратора, кликните на данной ссылке правой кнопкой мыши и выберите функцию запуска от имени администратора. Из поля поиска можно также запустить командную строку, вбив туда команду CMD. Далее. Нажмите комбинацию клавиш Windows Plus R. И введите в поле инструмента «Выполнить» команду CMD. Окей. Okay. Еще один способ. Командная строка ⁇ это обычная программа Windows, представляющая собой отдельный исполняемый файл cmd.exe, который располагается в папке на диске C Windows System 32. То есть вы можете запустить ее прямо оттуда. Если нужно вызвать командную строку от имени администратора, запускайте через правый клик и выбор нужного пункта контекстного меню. Также вы можете создать ярлык CMDX на рабочем столе, в меню Пуск или на панели задач для быстрого доступа к командной строке в любой момент времени. Вот и все, ничего сложного. Возможно, это не все способы, но основные я описал. Перейдем к командам командной строки. Чтобы посмотреть список команд командной строки, запустите ее удобным для вас способом и введите Help. Enter. В результате командная строка выдаст список всех своих команд. Также для получения сведения об определенной команде наберите help и имя нужной команды. Описывать в данном видео я их все не буду, так как это займет несколько часов. Но краткое описание каждой из них вы здесь сможете найти. Если у вас особый интерес вызывает одна из команд командной строки, задавайте вопрос в комментариях, и я на него обязательно отвечу. А по самым популярным даже запишу видеоролик о том, как ее использовать. На этом все. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!